Ну, просто не идет зарядка. Я не знаю почему. Пожалуйста, отдай зарядку. Короче, ни один из переходников на этой зарядной станции, к сожалению, не сработал. Эти люди любят путешествия еще больше, чем мы, бензиновые наркоманы. У нас просто фишка в том, что у нас китайцы. Вот, да. У нас не работает зарядка. Мы пока с вами просто болтали, минус 8 километров. Печка у нас даже не топит. В машине, блин, холодно. Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы машина села. Довези да нас. Я тебя заклинаю. Это, честно вам скажу, одно из самых сложных автопутешествий в моей жизни. Вот скажите честно... Когда вам кто-то говорит об электрокаре в России, вы думаете, да блин, это муторная, инфраструктура плохая, далеко не уедешь, бензин привычнее. Я вас прекрасно понимаю, потому что все это недалеко от правды. Но мы провели уже почти 20 часов по пути из Москвы в Питер, для того, чтобы постараться доказать вам обратное. Доброе утро. Три часа. 32 минуты ночи по московскому времени. И сейчас мы поедем вот на этой красной бестии под названием x G3. Новая, нулевая машина. Вообще просто рвем. Смотри, раз. как раз. Наша машина заряжена на 517 километров Проблем в этом видосе как минимум 4 Во-первых, это китайский электромобиль А значит, у него два разъема для зарядки Один стандартный, который заряжается со скоростью 8, а то и 9 часов до 100% То есть нам придется очень долго ждать восполнения энергии А второй разъем той самой быстрой зарядки нашими электростанциями, к сожалению, нифига не поддерживается Вторая проблема в том, что у него 64-киловаттная батарея А значит, что по и без того долгой и бесплатной дороги, где-то 10 часов нам прогнозировал навигатор. Мы будем тошнить со скоростью 80 км в час и доберемся, дай бог, часов за 15. Но это в лучшем случае. Третья проблема в том, что зарядок по пути действительно много. Но, как показал опыт с Audi в Рязанию, многие из них могут не работать. Ну и последняя проблема в том, что сейчас суббота, а в понедельник рано утром мне нужно быть в аэропорту Шереметьево, города Москвы, для того, чтобы улетать по своим рабочим делам. Как оказаться дома, будучи на электрокаре, при этом успев сделать все дела в Питере, я понятия не имею. Давайте посмотрим, что лежит у нас в багажнике, за счет чего мы будем выживать в этой дороге и чувствовать себя ну как минимум спокойнее чем кажется у нас есть стандартный провод type 2 тот самый, с помощью которого мы можем зарядиться на 95% зарядок, который встретится нам по пути. Но проблема в том, что заряжает он со скоростью, как я и сказал, 8, а то и 9 часов до 100%, если мы высадим машину ну, почти в ноль. Еще у нас есть хитрый переходник для быстрой зарядки. Единственная проблема в том, что вероятность того, что он сработает, ну, процентов 10. Есть у нас еще один переходник. Вероятность того, что сработает он, вообще процента полтора. Но зато ребята положили нам совершенно сумасшедшую штуку и подписали здесь удачи, которая нам в этом видосе действительно пригодится. Эта гигантская штука весом, ну, по моим ощущениям, килограммов 40 стоит 3000 долларов. И, в принципе, все наши переходники и провода составляют чуть ли, блин, не треть стоимости этого автомобиля, потому что он стоит относительно недорого. И все это нам в дороге действительно пригодится. Давайте просто поедем. И нет, это не Tesla Model X, как вы могли подумать, это Xiaopeng G3, кроссовер китайской компании, нашумевшей на весь мир. С ними даже пыталась судиться Tesla при помощи Apple из-за того, что те якобы украли технологии автопилота. Компания успешно развивается с 2014 года, продает всего два автомобиля, и мы выбрали один из них для того, чтобы совершить эту поездочку. Xiaopeng G3 выглядит прикольно и набит всем, чем только можно. Огромное количество ассистентов, контроль полосы, слепых зон, автоматическая парковка, перестреление по поворотникам, в общем, полноценный автопилот второго уровня, гигантский 15 6 дюймовый яркий, классный сенсорный экран, правда, все на китайском, но скоро обещают перевести на русский. Фонари, выглядят очень хорошо, куча деталей, прикольно. В нашей комплектации на крыше есть даже камера, которая крутится на 360 градусов. Изначально на ее месте должен был находиться дрон, типа взлетающий и мониторящий обстановку на дороге на километр вперед. Но от этой идеи отказались и просто поставили камеру, которая умеет делать фотки и снимать видео. Будете проходить мимо Сяопенга, обратите внимание, а то попадете на какой-нибудь сайт. Складные зеркала, разумеется, куча ниш, нычек, подстаканничков. В дверной карте можно разместить несколько бутылок, огромные емкости для путешествий машина идеально подходит салон достаточно просторный 4 здоровых человека влезают без проблем а вот багажник не самый большой в него у нас в лес этот красный ящик чемодан и в общем-то все но ходят слухи что если сложить задний ряд на сяо пенге можно увезти до 8 мешков картошки руль от 204 c-класса крутилки рычажки все тоже от мерседеса это не новая история но тем не менее машина даже умеет ездить вперед-назад с ключа и останавливается перед людьми чтобы не дай бог никого не сбить а, и он типа останавливается. Под капотом здесь нет, не багажник, как можно подумать, а двигатель. Электродвигатель. Салон достаточно простенький, черное на черном, но все материалы нормальные, ничего не воняет, находиться в нем приятно и комфортно. И да, конечно, G3 очень похож на Tesla Model X, ну, как минимум, лобовым стеклом, доходящим чуть ли не до середины крыши. Есть зарядочка для видеорегистратора, как положено. Ну, а, конечно, всякие лакшери-фишки, типа массажа там и так далее, к сожалению, в пэнги отсутствует. Надо помнить, что эта машина недорогая. Кстати, удивительно, что за всю поездку Мы не нашли в софте ни одного бага или косяка Машина работает очень стабильно Ничего не лагает, не тормозит Кстати, тестировщик — это действительно востребованная профессия сегодня Отличная для старта в IT И освоить ее вы можете на нетологии. С тестировщика многие вообще начинают карьеру в IT Там легко освоиться, не требуется особых навыков Или образования специального К тому же обучаться на нетологии действительно легко Тестировщик — это не абы кто Это очень важное звено в создании и разработке софта. Он проверяет программы на наличие ошибок и сообщает о них разработчикам. Он тестирует мобильные, десктопные, веб-приложения. От него зависит итоговое качество продукта. То, чем мы с вами будем пользоваться. Поэтому спрос на тестировщиков сегодня очень высок. На, что очень важно, бесплатном интенсиве на нитологии вы будете учиться поэтапно. Первое занятие теоретическое. Вы разберете профессию тестировщика, поймете, нравится она вам или не очень, освоитесь в ней, посмотрите на успешные примеры и вообще поймете, что профессия собой представляет. На втором этапе начнется практика. Вы начнете решать задачи, с которыми тестировщик сталкивается каждый день. Там есть и виды деятельности тестировщика, и ручное тестирование, и техники тест-дизайна. Вы поймете, чем отличается приложение от сети. Потестируете клиент, сервер и чего там, в общем, только нет. Что такое Нетология? Это образовательная платформа. На ней ребята создают разные курсы, чтобы не только помочь вам найти профессию по душе, но и освоиться, а также развиться в ней в будущем. Над курсами Нетологии работает большая команда. Там и авторы, и продюсеры, и преподаватели и редакторы, маркетологи. Каждый из них следит за трендами на рынке, чтобы создать действительно качественную программу. Считаю, что прямо сейчас надо нажимать на ссылку в описании и регистрироваться на онлайн-интенсиве Нетологии. Тестировщик, начни свою карьеру в IT. Интенсив бесплатный, ну а если вы захотите пойти дальше и приобрести платные курсы Нетологии, то ловите скидку 45% по промокоду ВИЛСА. Ну а мы поехали дальше, продолжаем видос. Когда я сел на китайский электромобиль, поехал в Питер. Мы готовы ехать, и так как приложение PlugShare в России больше не работает, у нас есть альтернатива, называется Two Charges. Так выглядят наши зарядки по пути. И в Клину по пути в Санкт-Петербург будет достаточно много зарядок. Мы можем там остановиться, протестировать несколько из них. Как минимум есть на BP зарядка быстрая, фора стоит. Поэтому наша задача сейчас, выезжая из Москвы без 25, приехать ну хотя бы не самым поздним вечером в Санкт-Петербург по пути, зарядившись. В городе она очень много потеряла из-за всех этих остановок стартов но сейчас даже появляется ощущение какой-то безопасности такое чувство что мы реально можем доехать мы будем просто собирать все зарядки по пути которые найдем пробовать все переходники которые нам пацаны положили и в одной из них наверняка сработает быстро и мы совершенно спокойно кайфанем доедем. в Клин. Я здесь на самом деле очень давно мечтал побывать, но никогда не думал, что побываю по такому поводу. Потратили довольно много. У нас остаток 383 километра. И вот сейчас мы будем уже поворачивать. Буквально через две минуты окажемся на биби -Би, где стоит хорошая зарядная станция. А тут же где включил? Это надо. А как мы проехали БП? Mm -hmm. Мы такие подъезжаем на заправку. Okay, да? И уезжаем отсюда. Ну, это оно? Это пылесос. Это пылесос? Вон оно. Яндекс Навигатор предлагает нам заправиться. У этой машины лючка два. Слева китайский, справа обычный. До полного, пожалуйста, можно? часов 9. Ну, я подожду. Let's test this shit. Я давно этого не делал. Это вот сюда. Так. Если этот переходник сработает, то что ж, мы очень быстро сейчас восполним запас в виде 100 километров и поедем дальше. Выберите дип-коннектора. Выбираем CCS. Доступ разрешен. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Так, все подключено. Короче, ни один из переходников на этой зарядной станции, к сожалению, не сработал. Поэтому сейчас будем использовать стандартный, старый, добрый, медленный э, провод. Будем втыкаться вот сюда. Пожалуйста, приседите кабель. То же самое все. Заехали на BP-заправку, потому что по карте здесь была вот такая зарядная станция Fora. У нее есть три типа разъемов. Два быстрых, один Type 2 такой себе обычный и... Наша машина отказалась дружить с каждым из них Это не значит, что она не работает вообще Если вы приедете сюда на какой-нибудь Тесле Или типа на Ауди Ну или на любом другом адаптированном для России Электромобиле, наверняка она скажет Ништяк, пожалуйста, заряжайся Становится немножко боезда Потому что на машине зарядка кончается стремительно Уже 370 километров на ней осталось А ехать еще и ехать Но мы нашли ближайшую в Твери Она находится на заправке Shell Надеемся, что она работает Сейчас поедем туда час времени это займет и попробуем все-таки хоть немного нашу машину позаряжать вот она, вот она. погнали тестить Зарядка для электромобилей на Шеле. Она работает. Во-первых, можно приобрести предоплаченную карту на 1000 рублей у оператора АЗС. Если у нас нет карты, мы можем приобрести ее по QR-коду. Хотя давай пойдем узнаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас вот эти карты для запуска? Да, Только через приложение. Только через приложение, да? Все хорошо, спасибо большое. Сейчас мы тогда через приложение зарядить. Ваша сессия одобрена. На шеле мы решили еще раз попробовать быстрые переходники, но они, к сожалению, нифига не сработали, поэтому будем заряжаться медленно. Ну вот она просто отрубается и все. Осталась у нас последняя надежда зарядиться от Type-2. Зарядная сессия одобрена. И пошло. Все, пошла зарядка наконец-то. Ну, от Type 2, конечно. Прогнозируемое время до конца зарядки 4 часа 10 минут. Лол. На заправке мы провели долгие их 5,5 часов. Мы поспали, походили, погуляли. В общем, заняли себя чем только могли. Это, конечно, занятие не самое простое. Терпеть так долго, для того, чтобы зарядить автомобиль хотя бы на пару сотен километров. Кстати, а вот сквозь это стекло вообще практически не проходит тепло. Мы сидим прям под палящим таким солнцем. Хорошо, когда на заправках и вообще на точках с зарядками есть какой-то досуг. Например, можно посидеть, пообедать, в нашем случае позавтракать, потому что полдесятого. Все хорошо, сидим, отдыхаем машина заряжается еще три с лишним часа. Так что вот такие дела. Вот так вот мы проводим время. Приехала Тесла. А, не, он сейчас конус уберет просто и ловко встанет рядом с нами, но заряжаться-то он будет от быстрой зарядки. Так, ехать нам еще 547 километров. Мы должны будем проехать через Вышний Волочок. Мы будем проезжать еще через Озерный. Валдай Выдрожупск А, Выдропушск Ищем себя на карте Вот они мы, заряжаемся здесь Посмотрим в сторону Вышнего Волочка Вышний Волочок нас может порадовать одной платной зарядной станцией Это же наш этот В чемодане, который лежит, да? Профазный Это вот он Давайте, короче, мы сюда точно доедем Осталось у нас, я не знаю, видно вам или нет 25 минут заряжаться, уже 462 километра запас хода, то есть за более чем до хрена времени, если честно, проведенного здесь чуть больше 4 часов, мы получили 200 километров зарядки. 420 с лишним рублей стоила нам зарядка, и в итоге мы получили 28 лаватт-час, примерно. Не забываем провод. Полтора часа и 136 километров нам предстоит преодолеть, чтобы доехать до Вышнего Волочка. Время, час дня, мы выехали, ну когда там, в пол пятого, да, плюс-минус заезжали в магазин туда-сюда, но за все это время мы успели преодолеть всего 200 километров пути из 700 километров. 18. По обгоняющего нас парше, потому что мы тошним в правом ряду, как настоящие европейские пенсионеры, в 80 км в час, расскажу вам о своих впечатлениях. Мы едем, напоминаю, по бесплатной дороге. Нам по пути встречаются разные э, ямы, разные покрытия. И честно скажу, XPenc ведется совершенно замечательно. Мы тут не трясемся, задницу нам не отбивает, Вот прям сейчас будут какие-то небольшие... То есть совершенно нормально отрабатывает подвеска, она довольно мягкая. В этом смысле машину назвать некомфортной я просто-напросто не могу. Кресло, в принципе, мне даже нравится. Несмотря на то, что оно представляет собой компьютерное кресло из какого-нибудь японского корчкара, мне в нем нормально. Оно, конечно, не такое широкое, я не могу сказать, что я какой-то уже пастый, но я не представляю здесь тучного человека. У меня абсолютно нет желания выйти размяться. Это комфортное кресло. Но единственное, что я здесь испытываю, конечно, в минус, это место для ног. Мой рост 1,98 м, я совершенно точно могу сказать, что людям выше, наверное, ну, скольки? Вот 1,80 м выше, все. Площадка для левой ноги, ну, куда мы ставим ее для того, чтобы нажимать правой нога и тормоз, она уродлившая просто. У меня нога оттуда, во-первых, скатывается, 46 мой размер туда не помещается, носок вот так. Там, короче, идет такая площадка и вот такой подъем. Нахер он там нужен? Несколько лет назад невозможно было себе представить, что выехав из Москвы в Питер, вы можете на такой машине с небольшой батареей доехать до Санкт-Петербурга по бесплатной дороге, не имея под задницей какой-нибудь суперсовременный Mercedes-Benz QXX с запасом хода тысячи километров. У общественных зарядок стало действительно дофига. Если вы едете по М11, то вы вообще не испытаете никакого страха, потому что там действительно расставлены вот эти Россетевские зарядки. И ровно поэтому я не стал снимать такой видос. Какой нахрен смысл? вообще выезжать из москвы на платную дорогу заряжаться там и говорить вам как все здорово вообще офигенно доехали государство издало указ к концу 2022 года перепрошить и адаптировать все зарядные станции россии под вот этот вот разъем китайский ну потому что китайских электрокаров у нас действительно становится много ни для кого не секрет что в ближайшем будущем производители начнут официально заходить к нам на рынок понятное дело что спросом они пользуются гигантским Слушай, чувак, а у нас до вышнего волочка типа 15 минут, 19 км. На машине осталось 316 километров. Я дико хочу писать, это раз. А два, ну до Питера она не доедет точно, потому что 410 километров до него. И у нас реально надежда либо на вышний волочок, который я что-то пока не очень уверен, либо на Валтай, либо нам придется найти хоть что-нибудь и опять провести очень много времени заряжая свою машину для того, чтобы достать до Питера. Все эти лайфхаки, как ни говорили, пристройся за фурой, сопротивление воздуха будет меньше, ну, из-за того, что фуры прикрываете, да, поток воздушный, и ты будешь, типа, экономить энергию, не помогают. Убавили яркость экрана, отключили все датчики, ассистенты водителя, вообще все нафиг вырубили, и тупо едем, как на Жигулях, ну, просто у нас есть один экранчик, не работают, они не помогают, машина достаточно быстро расходует запас. И будет еще и прикольнее, если действительно повторится сценарий клина, где зарядка не сработала вообще. Мы выезжали от Шелла, было 463 километра. Нам нужно было проехать 136 километров. Сейчас осталось 16 до Волочка и 312 километров запас хода. То есть машина очень много сожрала. Вау, wow, look at this, это Лиас. Ребята, это тот самый, который делает У меня папа на таком работал У меня был водителем автобуса И вот в этой каноничной расцветке Лиас 677 1971 года Который служил Гражданам Вышнего Волочка И возил их от Ф-пианино э, до лесозавода В каждом Кутепа В пассажирском автотранспортном предприятии Эти автобусы служили чуть ли не по сей день Вот это 1971 год и у него автоматическая коробка передач. Как вам такое? Я никогда не заглядывал под ЛиАЗ. Вот как он выглядел. Ну, двигателя там, понятное дело, нет. Но все элементы подвески, посмотрите, вы можете увидеть. А здесь автобусы, которые сейчас работают в Вышнем полочке. Тоже ЛиАЗы, пазики разные. Мы приехали в Вианор центр, я вижу там какую-то розетку, скорее всего, она наша. Ну давайте пойдем вежливо спросим. Пожалуйста, а вот у вас написано, что есть зарядка для электромобилей. У нас просто фишка в том, что у нас китаец. Я О, да. И, короче, мы, ну сами понимаете, мы едем из Москвы. С времен доедет да, Оливера машинка. Вообще, ну мы сидели, смотрели, все уже по телеку. Че, попробуем? Давай. Вот Топ. Подъезжаем к 380-вольтовой розетке. Сейчас будем тестировать тот самый способ, над которым карпели пацаны всю ночь. Можете съесть. Не-не-не. Ну, Внутри-то, не надо бы снимать. Да ладно, что неудобно, Это а, для, раза... вот, какая Тойота? Да рядом даже не стоит. Вот. вот. За Toyota 7 отдашь ее. Да. Нахер Я... да. она нужна будет. Эти бренды, ебанки mm. да, Не вот зачем? Же. Есть же вот Ну, реально бомба Вот так вот машину Xpeng G3, между прочим, узнают И сказали, что это говно, а Xpeng топ Руки трясутся, я прям я хочу, я хочу, чтобы это сработало И пока мужики ходят и говорят, вообще бомба Мы будем пробовать заряжать Вот. То, что должно привести нас к успеху Розетка с первого раза не завелась, поэтому на помощь нам был срочно вызван электрик. Он ее нафиг разобрал, что-то там покрутил, они туда-сюда это все воткнули и... Сейчас проверим, а то... Пока не идет. Сейчас попробуем чуть выяснить, но если вдруг... Но ну, прибор у нас рабочий точно. Да выключено? да? Там выключено? Нет напряжения? Я все поднял О. Пошло да. 55 минут до полный заряд 55 минут до полный заряд Сейчас до Питера доедем напрямую Просто да. и все 50 ампер Она выдает 50 ампер ну что, мы тогда можем, наверное, оставить машину на осмотр мужчинам и немножко пройтись по вышнему волочку. Конечно, можно. Да, -да даже внутрь можно сесть и вообще. Где-то так. 500 она не проедет. Это в идеальном условии. 40 минут до полной зарядки, когда вы глушите автомобиль. 40 минут. Мы решили немножко порадовать мужиков, которые нам помогли. И направляемся в виноводочный отдел, между прочим. Сто лет не видел ничего похожего на виноводочный отдел. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще как ты думаешь, не пьют. Мы погуляем по окраинам Вышнего Волочка Потому что до его центра дойти Просто не представляется возможным Он вообще там находится И лучше на машине ехать Ну а сейчас мы посетим Столовую Гренко на окраине Вышнего Волочка Погнали Вау, wow, вау wow. What the fuck is the Я ожидал типа скатерти и тёточек таких, знаешь Мы начали, конечно же, с компотов У нас здесь есть вот такое меню и все это дело в сумме, два обеда полноценных, нам обошлось в 600 рублей. Хорошо, ладно, а туалеты вы такие видели в столовых у дороги? Мы поедем? Буршаны, <плесцовый> <Мы поедем? плесцовый> ну, что, шифру не сказать? Ну, все, не вопрос. <плесцовый> спасибо вам, спасибо. Все, давайте. Не забудь, что-то еще. еще. не забудь. Счастливо. Вас спасибо. До... Точки назначения у нас 400 километров ровно, а запас хода у нас 474 километра на приборке. Ой, ну мы выдвинулись, надеюсь, что у нас все получится. Несмотря ни на что, мы решили проверить еще одну зарядку, и вот прямо сейчас мы подъезжаем к ней. Мы находимся. Валдая, где, по идее, можно в условиях природы и экологии зарядить наш прекрасный x -Bank. Мы Сейчас проверим, насколько это возможно. Фу, кстати, смотри, какой симпатичный домик. Опять забор. Это значит, у нас Амакс отель. Я понял. Валдайские зори это отель. Мы вам заодно и место, где пожить. Скорее всего, нормально можно в Валдае подскажем. Вот, она ольвее. Туда, вон она вообще. Вот это? Вон, да. Что, на газон надо ехать? Да и... нет, просто кабель нужен длинный. Давай назад и туда. Тут ходят какие-то дети, люди. Здесь, значит, отель. Солнышко, зелено. Стоит человек на BMW. Из Белоруссии приехал. Тоже электричка. Мы приехали на x А здесь висит зарядная станция, которой можно подключить Type 2. Здесь еще 220, я так вижу, переходник даже присутствует. Ну или как-то это так. Мы постараемся... Нет, по-моему, нам не хватит. О, хватит! Кайф, кайф, кайф, кайф, кайф от души! Она работает! Представляешь? Она работает! Причем здесь можно даже установить таймер на автоматическую установку через, например, 3, 6, 9 часов. Показывает час 50. Представляешь? Ну а пока наш экспанг заряжается, давайте я покажу, чем вы можете себя развлечь на ближайшие пару часов. Мы ведь всегда думали о владельцах электромобилей как? Что это люди, которые ездят от дома до работы И они абсолютно не уважают путешествия Они им тупо не нужны, потому что их чертовая электричка никуда не уедет Оказывается, эти люди любят путешествия еще больше, чем мы, бензиновые наркоманы Потому что они выезжают на свои электротачки просто в никуда У них есть только конечная точка, пункт, куда они хотят приехать А как до него добраться, они придумывают вот как мы по ходу дела. Но вдруг вот эта 380-вольтовая розетка бы у пацанов не заработала. Вот что бы мы делали. Надо было провести бы здесь. Я думаю, знаешь как, мы бы тупо здесь переночевали уже. Поехали бы блин, домой. Я реально думал, может, у меня уже все. Приход какой-то произошел. А здесь реально эфелево башня, короче. Красота. Но надо ехать. Погнали. Ну вот, сколько мы получили дополнительного заряда, который никогда не бывает лишним, пока гуляли по Валдаю. Жмем на Пожалуйста, отдай зарядку. Не делай Audi 2.0. Отдай. Чего <сосе> <сосе> <сещён> <сосе> <сещён> И сейчас. Аккуратно. <сосе> Музыка — говно. Lada X-Ray звучит лучше. Это очень плохая музыка. Вот честно, музыка говно. В x с одной стороны, очень прикольная страничка климата. Здесь все так красиво тебе показывает, как он дует, чего куда. Хотя, если закрыть, допустим, вот этот. Вот я его сейчас закрыл. Графика не меняется Но вот сейчас я поставил 29,5 Я в жизни эту температуру не поставил бы по себе В помещении или в машине Но просто потому что мы ехали-ехали И вот в какой-то момент поняли, что на 22 градусах Нам тупо стало холодно Ситуация такова, что приборка показывает 94 километра, ехать нам еще 110, между прочим, и эти километры утекают на глазах. Они просто исчезают, их не становится. То есть они исправляются, просто потому что машина включена. А самый прикол Дэс, в том, что ее нельзя разряжать в ноль. И вообще нам посоветовали минимум 10 километров запаса хода оставлять, иначе тачка проваливается в ошибку, и достать ее оттуда можно какой-то хренью, В да? 13 километрах от нас шел, точно такая же зарядка, на которой мы были утром. Я просто пока с вами говорил, минус 4 километра, уже 90. Это я не знаю, что делать. Ну, потому что мы не доезжаем до города, и у нас есть все шансы, Реально ехать сутки На каком-нибудь электрокаре типа Audi, Tron, Tesla Вы можете прям в ноль ее высадить, доехать Она еще у нее какой-то скрытый запас То есть то, что она вам показывает на приборке, это не конец Это не значит, что если она покажет 0 километров, вы прям станете посреди дороги В экспенге как мы поняли и как нам рассказали из опыта, такого запаса нет 9 километров до заправки, до Shell с зарядкой Не, ну это пипец 86 километров запас мы пока с вами просто болтали Минус 8 километров Печка у нас даже не топит В машине, блин, холодно Ну ты, я вообще сейчас не шучу Sexpeng Вообще, я вот так буду эту машину теперь называть Е***, невероятно Вообще, лучшая в жизни Самая долгая Самая непредсказуемая Sexpeng G3 Заправка не работает, все горит по нулям В общем, она нам и не интересна Так, вот зарядка нам надо правым боком стать, да? Я вот так посередине просто подъеду и все. Я не, не, не думаю, что здесь очередь. Достаем наши все уже привычные понятные аксессуары. История с тем, что на заправках можно 380-вольтовую розетку использовать, не подтверждается пока. 380-вольтовой нет? У вас розетки случайно? Нету. Не, вообще на заправке? Нет, да? Нет? Ну ладно, спасибо. Type 2. 15 рублей за киловатт. Проверьте кабель, нажмите кнопку пуск. Не, это у нас 100% должна работать, тут вариантов нет. А почему мы должны это нажимать, если у нас должна идти зарядка сама? Тот же Type 2, тот же провод, все тоже. У нас не идет зарядка, что у нас не работает зарядка. Ой, заявленный 520, мы из Москвы едем знаете сколько? 20 часов. Будем еще заряжаться. По нашему опыту, это вообще 350 километров не больше. Но справедливости ради, она их стоит 3 миллиона. Ну, просто не идет зарядка, я не знаю, почему. Это вольт? Факи, Здравствуйте, извините, мне очень удобно. Встали, можем подвинуться. Или нормально? Вы неудобно? Нет, не нормально. Я говорю, мы неудобно, да. Быстрая зарядка у человека есть. Он сейчас зарядится, и все. А у нас не работает. Мужчина приехал на вольте с семьей, пытался что-то следить, и у нас тоже и у него тоже ничего не работает, и у меня ничего не работает. И вот мы, как две такие одинокие электросемьи, сидим здесь и пытаемся на Шаловской заправке хоть что-то сделать. Угу. А мы поедем сейчас на шел-напротив. И попробуем там. Заберешь провод? Приехали на шел напротив. Ну, прям вот напротив. Немножко скоротали путь. Я думаю, карма нас простит. Но нам очень надо. Надеюсь, что сработает здесь. Открываем приложение. Выбираем наш за -за зарядку. Пуск. Утю, такое ухоженное, сладкое. А ты откуда такая? Чистая. Думаю, ну, рожу вы видите. Она пуста. Надежда уже. Знали бы мы, что нам надо досидеть всего каких-то там 30 минут в Вышнем Булачке, чтобы гарантированно доехать. Мы, может быть, это сделали. Время между тем почти 12, а ехать до Питера еще час. Но знаете, я, честно говоря, рад, что это с нами все происходит. Потому что иногда контакт надо искать, а тут он сам себя нашел. Ну, такой вот чил. 8 часов до полной зарядки. Все микрофоны, все аккумуляторы, все село. В айфон от пауэрбанка зарядили, дай господи. Поэтому картинка говно, звук такой же говно. Когда же мы доедем? Нам до точки назначения, до подземной парковки с зарядкой... 82-83 плюс-минус километра. Машина заряжена сейчас на 112. Мы провели здесь 45 минут примерно. Мы связались с ребятами из Neocars. Они нам сказали, что надо примерно 130-140, чтобы доехать. Нет. Это слишком просто. Нам нужно устроить окончательное мясо. И если мы не доедем, мы тут будем спать. Я считаю, что нужно просто взять, рискнуть, выдвинуться. И уже добить эту историю, потому что, ну, пол первого, камон. Мы без нас с тобой сколько? Двое суток почти. Двое суток. Двое суток без сна. Еще и все работали до этого? И работали, и я вообще качался. 21 час из этого времени мы в пути. Я пошел зарядку отключать, и мы поедем. Да Я тебя заклинаю. 80 километров надо проехать. 110 уже километров зарядки. Четыре километра мы потеряли за 500 метров, примерно. Час и семь нам предстоит так провести. Печки нет, музыки нет, зато 94-93 километра на запасе и 63 там, то есть мы пока сохраняем вот этот интервал 30. Нет, давайте не будем делать маневров, пожалуйста. <laughs> давайте просто прямо будем ехать. Hey, know you know did, so Все. Можно Питер, господи, как я рад тебе видеть. То, что это произошло наконец, то, что мы видим перед собой Санкт-Петербург, это уже приятно. 9 километров осталось, 33 километра у машины. Влетев среди ночи в родинке Санкт-Петербург, нам осталась последняя миссия. Проверить, работает ли зарядка в торговом центре, который мы нашли на карте приложения To Chargers. Ну сейчас прям холодно, в машине тубакует нос холодный, руки ледяные. Учитывая непредсказуемость разрядки, вообще непонятно, что нам делать, если там закрыто. Это наш реально сейчас последний шанс. То есть мы что-то только... Я только что-то об этом подумал, на самом деле Доехать, одно дело Но мы едем не знаю куда Даже если этот экспенг сейчас же заглохнет то это будет в Питере. В общей сложности дорога до Санкт-Петербурга Заняла почти 23 часа Времени. Я никогда в жизни так долго до этого города не добирался. Это наш реально последний шанс, как минимум, потому что, ну, глубокая ночь. Во-вторых, мы дико замерзли ехать без печки. Очень-очень надеемся, что когда мы заедем на эту парковку, там все будет в порядке. А как? А, а, а, хорошо. Машина показывает ноль. Просто ноль. Все. Внезапно 20 километров превратились в ноль километров. Вон, R1C, видишь? Вон прям иконочка зарядки. Ага. Вон зарядки висят какие то или что-то с проводами есть? там было. Нет, это не то, наверное. Они выглядят прям как зарядки. Вон вон, вон, вон, вон, вон, вон. вон, Я сейчас просто вылетаю с тобой. Начинаем замерзаться. Пока не вырубилось. На, держи. Да. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Пожалуйста, можно быстрее? Подключили кабель. Все не зря Кто бы мог подумать, что в 2 часа ночи Под землей в центре Питера В торговом центре Мы будем радоваться Потому что Мы можем зарядить нашу машину Я вас поздравляю, мы победили Причем удивительно, что это все работает Вот реально, вот вперед и работает. 28 километров. Мы успели. Это самое главное. Теперь можно его закрывать и идти. Забыли. Давай это поснимаешь. Извините, а, справедливый вопрос, да? А откуда? <смех> Попортил видео. Вам, а вы хотите sorry. купить? Да, я не знаю. Я а просто... вы знаете, что это машина? не узнаю. Это XPM. Да. Ну, ска скажем так, я как это? Я посматриваю на электромобили, но очень сложно выбрать. Тот, который станет заменой моей машины. А у вас? Эскалейтер. Ну Что? садитесь, смотрите, я пока парковку оплачу. Не, я просто хочу так. Да ладно, сядься, господи. А по скорости? Лучше больше 80 по трассе не ехать. Мы из Москвы ехали 22 часа, поэтому 22. Я в спокойном режиме с ребенком. Я Нос прекрасно понимаю. Да. Значит, это еще пока не для нас. Пока нет. Ладно, спасибо большое. Да нет, что. До свидания. До свидания. Так что вот люди смотрят, подходят, спрашивают. Всем интересно. Но мало пока кто решается. Ну что, наш экспенг зарядился. Он простоял здесь всю ночь. Брось трепаться о супер. Вау! Не, ну она едет, да? 7 секунд. Едет, хорошо, хорошо едет, вообще отлично едет. Да. Моментально же на колеса да. дается момент. Да. В отличие от ДВС. В этом, конечно, прикольно. Так понятно, что она разгоняется не супер быстро, но вот именно со старта... Ощущение получается такое, что как будто слишком быстро ага. Вот таким получилось наше путешествие Обратно мы уже поехали на поезде Просто потому, что никто нафиг никуда не успевал Оператору на работу мне в аэропорт Поэтому, если вы собираетесь купить китайский электрокар Будьте готовы, что к дальним путешествиям Вот на сегодняшний день они не совсем оптимизированы Но, если вы готовы к приключениям, то почему нет? Спасибо за просмотр Спасибо, что пострадали вместе со мной Это был Арсений Петров И вот такой дикий travel влог из Сяоп Пенго G3. Пока.